Давай, значит, так сделаем запись у нас пошла. Так, вот еще гигабайт есть, значит выходить должно. Вс, буквально еще 10 секунд. Значит, какая идея? Сейчас смотри, вот э, у нас на репозитории да есть описание. Давай мы сделаем вот что, чтобы не получалось так, что одни и те же вопросы возникают, да? Мы попробуем его подредактировать. Вот это все делаем. Вот. Чтобы это все делать вместе и грубо говоря было видно, что происходит. Есть два варианта. А -а так, у тебя как, у тебя трафик, да, да нет, не ограничен. Ну, Но... в смысле не ограничен. Как у тебя трафик? Не трафик, серьезно? Даже точно никаких барьеров и нескольких гигабайт нету? Да, нет. Интересно. Ну, в общем, смотри, сейчас еще одновременно я трансляцию делаю. Вот, если он тебя вдруг заработает, то может быть хорошо, но надо будет звук выключить, потому что э, в самой трансляции надо будет выключить звук, потому что ты меня и так через скайп слышишь. Вот, значит, получится ты будешь слышать повторные себя меня. Вот. Так, это трансляция. Сейчас я ссылку.. Эту здесь они произошли тоже вот сейчас не, под, не подумал а выложил сразу без ссылки на трансляцию Вот я смотрю, сейчас на сайте какие-то степи. Это, mm. in Это ты делал? Так, да. секунду. чего ты запутался. Да, подожди. Сейчас. Сейчас я не могу понять, что со звуком происходит. Я слышу слишком много этих. А, всё, вот у меня просто в другом окне, как раз попалась в эту ловушку. Трансляция включилась в другом браузере. Непонятно, что это. Откуда был звук? Так. <coughs> На тему Андрей твоего вопроса да это вот собственно все, что там видишь, это грубо говоря нами было сделано. Единственное, что сами по себе компоненты, которые использовались для, для визуализации, они, естественно, были не нами сделаны. Мы воспользовались. Просто собрали это все. В виде одного такого демонстрационного проектика на котором сейчас отрабатываем то как это будет выглядеть ага, понятно сейчас еще микрофон был выключен так андрей на да. связи вот смотрим по поводу твоего вопроса да, вот то, то, что ты сейчас э, видишь там на сайте, э, который... Ты, кстати, открывал, да, вот эту ссылку? Фобус-черточка. А, э, akm Открывал? Внутри. Ну ладно, ты просто задавал вопрос. А, вот я сейчас еще ссылку скину. Это сама а, ссылка? А ну, я сходил. Да. Видишь, что там? Я вижу, что там цепи какие-то есть. Ну вот на цепи, например, если открыть, там есть, например, на муки, на нем можно два раза щелкнуть и развернется. Ну я знаю, да, там тракторы, да. дизели. Имеется, ну да, знаем. это, это грубо говоря, такая примерная визуализация того, как может выглядеть производственная цепочка или технологическая карта какого-либо там производства или процесса там, в бизнесе или просто, грубо говоря, в форме кооператива, если идет какая-то деятельность. В общем, неважно, грубо говоря, где это и как используется в какой юридической форме. Главное, что это позволяет, так скажем, схематично увидеть, э, как будет производиться некоторая деятельность или процесс какой-то. Вот. Ну, как я понял, вы над этим проектом работаете. Да, мы над этим проектом работаем. Вот. Цель Цель какая? Ну, собственно, она такая просто как бы совсем глобально, то цель жить более эффективно, да, если точнее, то управлять своим собственным да, хозяйством. И, соответственно, если у нас получается эффективно делать управление своим собственным хозяйством, то дальше масштабировать его а, на всю планету, грубо говоря. Ну, круто. Только смотри, вот э, просто личным нам пока вот непонятно. Ну, то есть это, конечно, интересная идея, она полезная идея, но нам сейчас нужно другое совсем. И поэтому, собственно, мы и собираемся подаваться на кронфайдинг, чтобы не париться там с особо идейными программистами, чтобы нам сделать то, что нам нужно. А, говорят. У нас сейчас очень большие проблемы с автоматизацией распределения информации, большие проблемы с автоматизацией распределения задач. Ну Поэтому вот смотри, на тему распределения задач. Вот существует такой проектик, называется BetterMins. Он с открытым исходным кодом, он давно существует, он даже на русский язык переведен. И в целом вполне себе... Достаточно такая мощная система, и мне кажется удобная, надо пробовать на практике, которая позволяет как раз задачами управлять. Причем, скажем так, она поддерживает даже там, горизонтальную систему организации, то есть когда все люди на равных правах участвуют. Вот конечно это не отменяет что может быть лидер который ведет сам задачи приглашает всех на помощь к этим задачам но тем не менее ну, вот там, такая возможность да, есть люди просто могли люди или там даже мы могли формировать задачи и там допустим возможно какие-то вознаграждения за это если это нужно и чтобы другие люди могли соответственно. Вот как а, раз. Как системы, как там, очень там даже есть система как его называется. Тоже с поощрениями связано, что можно, грубо говоря. Каждый там, допустим, оценивает а человек в команде сложность задачи. И на основе а, этой оцененной сложности задач система выдает некоторые средние значения, которые потом как раз можно и применять в виде того самого вознаграждения. Вот, это очень круто. Можешь скинуть э, ссылку на ну, ссылку на ссылку эти материалы, на саму систему, вот в, это, в технический отдел. Uh, да, я сейчас это сделаю, там даже комментарии есть. Просто, uh, uh, чтобы изучил это все. Mm. и чтобы я тоже посмотрел. Но ну, если ты хочешь, мы как раз можем сейчас уделить внимание этой системе. Почему? Mm. Давай начнем с него, что нам забегать дальше. Потому что... Не, просто система очень важная в том плане, что... Сейчас я слуху скину. Uh. Она очень важна в том плане, что то, что вот делает сейчас вот этот вот Correlation Center Concept, да, это всего лишь, скажем так, система, которая позволяет глобально посмотреть на картину происходящего. Вот. Сама по себе BetterMins она управляет на уровне, грубо говоря, команды, корпорации, группы, там, не знаю, компании, как угодно это можно назвать. Вот. Именно она на уровне, именно самими задачами управляет идеями, которые тут же превращаются в задачи, тут же могут быть а, запущены, а, то есть кто-то может их начать делать. И, соответственно, совместно их можно оценивать, то есть, например, принимать, а, сделали мы ну, ту или иную задачу или нет. Вот. Сейчас я. Так, кстати, трансляция. <клёх> Видео трансляции идет. Андрей. А, нет? А? Ну, я не вижу трансляцию. Ты мне демонстрируешь и правильно или что? <къем> нет, я отдельно трансляцию только здесь, там будет звук выключить, когда открыли. Сейчас те сделаю. Я не знаю, где ты трансляцию делаешь. Сейчас тебе сук скину. Кстати, Данил, привет. Привет, привет так Данил, ты можешь там сейчас я вот буквально еще раз перепост сделаю это записи Можешь сделать перепост где-нибудь у себя да, ну, Я там ссылку на трансляцию добавил в свой скайп Так И можно будет И можно будет еще куда-нибудь покидать чтобы люди присоединялись Потому что я не успеваю всех зазывать как-то все это стихийно происходит. Так, ну что сейчас? Соберется народ? Так, все сделал. Глянь, на стене вот эту запись или сейчас я в чат начну скидывать. Не знаю, в каком-то есть. Так. Собственно... Почему я сейчас так э, много уделяю внимание по терминусам? Еще я так вроде не, не закончил эту мысль. А. Изучал я эти видео на досуге <coughs> на тему этой системы. И еще раз про Никси, насколько она действительно хорошо продумана в том плане, что даже сейчас многие говорят. А что есть, допустим, такая система водяного, да, которая позволяет оценивать труд, труд команды. Причем голосует каждый член команды после выполнения какой-либо задачи. Так вот, получается, что... Uh, эти ребята, они эту идею у себя выхватили давным-давно, то есть это уже три года назад минимум, как существует. Андрей, вот, uh, ты слышал про систему оценки uh, труда Водянова? Mm -hmm. Нет. Нет. Ну, в общем, идея в чем, что эта система позволяет не только еще задачами управлять, она еще позволяет, как минимум, первое, то есть, там еще есть голосование за принятие или отказ на принятие задачи, да, то есть, допустим, кто-то что-то сделал, и команда группы оценивает, допустимо это называть сделанной задачей или нет. вот И там, соответственно, есть весь необходимый функционал, чтобы... Если вдруг там, задача сделана неправильно, чтобы можно было переделать, или если, если она сделана правильно, чтобы это можно было зафиксировать, оценить и еще и вознаградить того, кто это сделал. Плюс ко всему, там есть еще такое общее голосование, которое позволяет каждому члену команды оценивать, насколько... То есть... насколько был э, объемен вклад других участников команды. И с течением времени за счет всех вот этих вот э, э, событий по участию в задаче, по оценкам, на основе всей этой информации формируется общая так, так называемая репутация. Вот. И по сути это еще очень созвучно с э, многими проектами, которые у нас сейчас происходят. Там, проводится всякая электронная совесть, сарафан, вот. И что самое интересное, а, как биржа задач, а, вот этот терминус тоже может быть использован, потому что а, список задач может быть открыт публичный. Да, то есть а, на одной площадке может. А, Разворачивать свою деятельность огромное количество команд, или там, допустим, кооперативов. Да? Если площадка, допустим, Альянса кооператива, да, для всех Альянсов, вот для всех кооперативов Альянса получается на этой площадке есть некая своя экосистема, куда все могут, скажем так приходить, смотреть, что кому нужно, по какому, что у кого состояние. И, в принципе, кто угодно может э, участвовать, да, хоть во всех кооперативах, если он такой э, крутой специалист, и у него круто, быстро все получается. Да? Или ему, например, скучно заниматься чем-то у себя одним. И он, то есть, иными словами, по сути как бы платформа есть, она готова, она содержит в себе элементы социальной сети, то есть там есть лента новостей, событий, того, что происходит, кто что сделал и так далее. Можно комментировать, можно обсуждать, можно там, не знаю, файлы прикреплять и так далее. То есть, в принципе, сама по себе вещь это она как рабочий инструмент есть. Единственное, для чего она не предназначена, так это для того, чтобы грубо говоря, постить всякие картинки и заниматься только и тем, что отвлекать друг друга от работы. Она как раз это именно рабочий инструмент, который позволяет делать дело и организовывать это дело. И, в принципе, я не думаю, что есть большой смысл сейчас разрабатывать что-то вот прям серьезное отдельное. Можно, если очень хочется, сделать другой внешний вид для этой системы. Это не такая проблема. Можно там, не знаю, поменять цвета, немножко улучшить интерфейс, сделать его удобнее и так далее. Плюс можно принять счастье в разработке самой системы, потому что она open source. Никто не мешает. Вот. Ну и соответственно. Самый важный момент, да, что вот если, допустим, мы сделаем такую систему, как uh, correlation center, то есть система управления распределением ресурсов в городе или, например, в, в экономике государства, то, имея глобальный uh, взгляд на эту картину, можно uh, информацию из uh, better means, получать, да, на, э, и наоборот в нее, в эту better информацию вносить. Например, да, если у нас есть какая-нибудь производственная цепь, э, которую спроектировал какой-нибудь архитектор, или там инженер, то есть, например, он, там, придумал, как построить здание, какой-нибудь архитектор, да, или э, инженер, вместе с инженером они там в деталях э, просчитали, сколько именно нужно для этого ресурса, и так далее. Э, сами Фактические задачи, которые нужно выполнить э, для того, чтобы этот проект реализовался, можно будет из вот этой системы, которую мы делаем сейчас разрабатываем, можно будет импортировать э, напрямую в э, вот это, в Bettermans. И получится, что на основе вот этой карты э, задач Будет сформирован список конкретных задач автоматически, и дальше уже люди смогут там принять участие. Впоследствии, конечно, если у нас уже будет больше ресурсов для автоматизации, можно будет задуматься уже над тем, чтобы часть задач переводить на полный автомат, чтобы их выполняла либо там программа, либо роботы, либо еще что-то. Я не думаю, что это прям такое далекое будущее. Здесь вопрос только в том, насколько нам удастся быстро либо обучить программистов, то есть я, например, бесплатно готов обучать любого программиста, любого желающего программированию и всем сопутствующим технологиям, либо насколько быстро нам удастся найти достаточно близких нам, по идее, людей. Что касается... Да, конечно, можно привлечь людей деньгами, можно собрать деньги краундфандингом, можно в том же кооперативе, да, если люди становятся членами кооператива, они могут еще и скачать. Смотри, знаю, почему это актуально? Потому что, ну вот, вот мы не программисты. Мы я не знаю, чем мы можем помочь потому что мы общественники, то есть мы организаторы, мы устраиваем, проводим мероприятия и так далее. Мы не программеры, мы не сможем помочь в разработке кода. И вот эта система, которая нацелена на экономику, на развитие промышленности, мы не промышленники и не экономисты. То есть, в принципе, мы понимаем, что система, ну я конкретно понимаю, что эта система полезно будет, что она будет интересна и так далее, но в данном случае я не вижу, как ее можно будет применить. Вот лично мне там в организации мероприятий, проведения, в организации волонтеров и в организации других руководителей. Ты а, о какой ты... системе сейчас ты... говоришь? Вот то, то что а Betterment сейчас я рассказывала, она применима на сто процентов к тому, что ты говоришь. Угу. То есть нам просто нужно будет не конкретно вот это Better или как она там, нам нужно будет объединить еще с другими функциями. То есть это будет возможно, просто понятное дело, что изобретать велосипед Ну, естественно, я даже планирую вот ту разработку, которая сейчас есть, да. Скажем так, что такое вот этот Correlation Center? Это некий... Действительно, центр – некая центральная база данных, которая как раз и является связующим звеном между э, существующими э, разработками и сервисами. Да? То есть, действительно, зачем изобретать велосипед, если можно это все взаимосвязать. Например, можно даже взять, допустим, кому-то удобно работать в Bitrix, Bitrix на 12 человек бесплатный, да? Bittrex 24. Это тоже отличная платформа, в которой еще есть crm ка вот. Да, она платная, но если команда уменьшается в 12 человек, и можно делить там тот же кооперативной команды по 12 человек, то в целом все равно можно сделать много-много-много компаний, как бы, да, но которые потом в общей системе взаимосвязать. И настроить взаимообменный формат. Здесь вопрос технический, как это все настроить. То есть это можно вообще вручную делать, да? Может быть, даже этого и достаточно на первых порах. Можно это сделать на полуавтомате, можно это сделать там, полностью автоматически. Вопрос в том, что действительно существует огромное количество готовых технологий, и, по сути, все, что мы сейчас делаем, это не сколько программирование, сколько сборка готовых компонентов в нечто единое целое. Вот. Что касается участие, но э, даже не программист может все равно нарисовать что-то на бумажке, если он, у него есть какая-то идея, он может э, что-то предложить или хотя бы оценить, насколько это удобно, или на, попробовать на практике, это уже огромная э, помощь, или предложить реальные данные например у кого-то есть производство или там теплица или еще что-то а, предложить ре ре реальные данные а, там на бумажке в excel или еще как-нибудь да которые можно в эту систему тестово внести посмотреть как это будет выглядеть совместно вместе с разработчиками с программистами человек просто сядет это, грубо говоря и будем по шагам это делать вот. то есть способов помочь Неограниченное количество. Программировать можно и на русском языке. И в конце концов, можно программисту просто объяснить, чего вообще он хочет. Просто, грубо говоря, когда ты программируешь программиста, э, то есть объясняешь ему на русском языке, что нужно, ты, по сути, непосредственно потом влияешь и на программный код, потому что программист э, изменение соответствия с, тому, с тем, что ты скажешь, э, также и транслирует туда. То есть, исходный код нажал в скрипте и так далее. Вот. Ну, я понял. То есть, ты предлагаешь э, все функции вот этот э, ваш проект внести и, собственно, на платформе вашего проекта объединить все нужды для других организаций, да? Ну, вполне себе, да. В принципе, э, основная -то задача этого проекта может быть э, не только, как бы, о настройке взаимодействия, но еще и, например, как э, дублирующая базы данных для того, чтобы, например, э, фиксировать достоверность той же репутации или, например, идентификацию личности дела, да, чтобы было одно просто одно единственное место, куда человек не знаю один раз регистрируется и потом имеет доступ ко всем э, связанным с этим делом платформам. То есть, например, один раз паспортные данные внес, если это очень нужно, да? Что? Как Google. Ну, например, да, как Google. Ну и, соответственно, опять же, можно эту, эту же платформу использовать как поисковик, потому что будет базе данных по всем событиям, и более-менее всю, э, всю сопутствующую информацию туда тоже можно будет загрузить. Плюс эту штуку можно сделать децентрализованной за счет просто создания резервных копий. И мы, по сути, получим некую надежную систему, которая позволит не запутаться, не потеряться и всегда грубо говоря, использовать самые лучшие инструменты э, на тему там, не знаю, кооперации или вообще какого-либо э, взаимодействия в, на, в, наше, в наше новое время, то есть э, в рамках и, там проекта Рот, проекта Венера и прочих э, проектов. Я понял, смотри, в чем проблема? А, нам вот нам нужны конкретно вот те функции, которые я перечислил. А, нас пока не особо интересуют другие функции, и ждать, пока дойдет очередь до нужных нам функций, нам не, не резон, потому что а, время, как бы, оно ценно, очень сильно для развития проекта и так далее. То есть мы не особо готовы жертвовать временем, поэтому мы лучше пожертвуем деньгами, чтобы сэкономить время, а, для того, чтобы сделать функции конкретно нужные нам, конкретно нужном нам а, оформлении и стиле, то есть удобным. Я, я не против, Конечно. я всего лишь... Смотри, Андрей, я понимаю, что... Вот ты сказал очень много полезной информации, то есть то, что есть уже подобные системы, то, что есть открытый код, а, это все пригодится, это все сэкономит и время, и деньги, а, но нам это все нужно довольно быстро скомпоновать в нужной нам форме. А, ну, не конкретно... Вот, нам, а именно общественникам, я говорю. То есть то, что полезно для организации мероприятий, для развития проектов, для создания каких-нибудь движений в регионах конкретно, то есть не в виртуальном мире, а в реальном. Потому что мы не особо любим виртуалку, нам больше ближе в реальной жизни устраивать какие-то мероприятия, делать что-то там даже по типу обычных субботников, это уже что-то в реальном мире вот нам нужна нужна система которая поможет в проведении подобных мероприятий понимаешь да и в реальном мире а, то есть так. А, чтобы сделать это нам нужно как можно быстро собрать а, вот эти исходники собрать а, а, платформы, которые могут помочь создать подобную систему, ну, и объединить эти платформы в одну, э, и как-то упростить взаимодействие этих э, систем друг с другом. Андрей, потому что, а... Как вот можно говорить, что людей заставлять э, регистрироваться и там, и там, и там неудобно, а, а нужно вот, тоже что-то по типу гугла, где есть сервисы необходимые для вот таких людей, как там я, как Данил а, и так далее. Вот, я пока не чувствую, что вот эта система будет, это вот этот я, ваш... я, я, я понял, Андрей, просто если, как бы, ты так рассуждаешь, просто у меня есть, допустим, этот ответ. Скажем так, я тебе просто сейчас скажу, как он звучит, да, но потом я тебе объясню, что на самом деле я, я думаю. То есть я лично готов взять под свою ответственность разработку такого проекта, который, грубо говоря, нужен вам. Вот. Но, соответственно, чтобы сделать это максимально быстро, все, что от вас нужно, это определиться с приоритетами. Это первое. И второе, соответственно, определиться, какие у нас есть финансовые ресурсы. И, естественно, как мы их можем, грубо говоря, направить на ускорение этого процесса. Потому что программисты, которые хотят денег, их очень много. То есть договориться с ними, чтобы они начали что-либо делать, не вообще не проблема. Это делается за, в течение дня буквально. То есть, грубо говоря, с... Если, если предоставляется гарантия, что деньги там точно есть, или вот они на, на вот этом банковском счету, мы все видим, что они лежат, и в тот момент, когда нужно будет выплатить человеку оплату его личного труда за то, что он действительно сделал, и все этим довольны, и у нас есть эти деньги, если, грубо говоря, ресурс есть, есть гарантия, что он точно получит, то проблема то есть грубо говоря запустить деятельность вообще не не проблема потому что и разработчик спокоен и мы спокойны и так далее на чем это организовывать саму по себе разработку можно на том же BetterMins или битриксе развернуть до тех пор пока команда небольшая это тоже все Скажем так, бесплатно. Вот. Ну и, соответственно, да, нужно всеми способами минимизировать расходы, использовать не нечто, скажем так, несуществующее новое, которое еще нужно заработать, да, а да, из, из готовых компонентов собирать. То есть, в принципе, вот у меня есть конкретные те предложения. Если готов начать, давай сегодня и начнем. Ну, я понял, мы этим вопросом и занимаемся, то есть нам сейчас э, рассчитали, сколько потребуется средств примерно, и вот мы, собственно, заняты созданием э, региональных отделений для того, чтобы система сразу вошла... Смотри, э, скинь, пожалуйста, информацию, которую вам посчитали, потому что сейчас счетоводов э, много всяких, и... Если честно, есть большой шанс, что он вас обманул. Uh -huh. Не, ну у нас свои рассчитывали. Я понимаю, что даже свои. Потому yeah. что, знаешь, они почему могут обмануть? Потому что они сами просто не знают, что есть какие-то решения лучше. на рынке. Ну, или, или не тратили время на то, чтобы глубже изучить этот вопрос. А у меня 15 лет опыта программирования. Я все таки кое-что кое да понимаю, что происходит сейчас в мире. Ну, добро, тогда... Я могу совершенно бесплатно хотя бы проконсультировать, да, на тему того, что... Чтобы не получилось так, что вы в пустую тратите ресурсы или деньги. Добро. А то давайте в течение дня-двух скину всего все материалы. Вот. Так что, если что, сюда можно да, звонить, созваниваться. Вот. Мой телефон я, на, на странице ВКонтакте написан. Всем доступен. Сюда можно звонить. Я все свободен. У меня нету традиционного места работы. Я человек свободный. Вот. в этом плане. Ну, аналогично. Вот, да, если, грубо говоря, сейчас нет времени вникать конкретно в ту идею, которую я сейчас двигаю вот этим проектиком, можно пока этого не делать, давай действительно сконцентрируемся на том, что нужно вам, и, соответственно, будем делать, двигать это. В процессе рано или поздно мы встретимся, скажем так, где-то посередине как раз со всеми этими проектами. Вот, ну, все, ладно, счастливо, благодарю за информацию. вечером напишу. Хорошо. Все, я, я, я так, Данил, что касается тебя. Я, э, меня слышишь? Или ты можешь только в чате писать. А ты куда-то другое место перейти не можешь? Или обязательно здесь читать? Ладно, это да пока это. Смотрю, что там в социальных сетях творится.